Итак, определяем ускорение точки M. Но до этого давайте мы все-таки вернемся к формулам, которые мы будем использовать здесь. Ускорение в данном случае, как я уже и говорил, чаще всего мы будем использовать вот эту формулу. То есть мы будем определять отдельно касательное и отдельно нормальное ускорение, используя вот эти формулы. Напомню, радиус кривизны в нашем случае просто равен радиусу, соответственно, блоком. Используя эту и эту формулу. Кстати говоря, я даже думаю, что здесь ну, здесь и так, и так будет удобно. Я дам еще один вид этой формулы. Еще один вид для этой формулы будет каким образом связан? Очень просто. Вот через эту формулу. Если я подставлю сюда вместо V омега R выражение, возведу в квадрат и сокращу. вот эту и эту формулу попытаемся мы сейчас использовать где повторяю можно было бы использовать их любой набор. для этого вернемся чуть сюда напомню что там нам понадобится для определения то есть для определения ускорения еще раз нам понадобится какая формула для определения нормального ускорения. Нам потребуется формула ρ на омега квадрат, ρ3, да. в нашем случае r3 умножить на омега 3 квадрат. И, кстати говоря, сразу скажу, чтобы вы потом в задаче увидите, там вместо понятия нормального ускорения точки M, часто употребляется понятие вращательного. В данном случае это одно и то же понятие нормального и вращательного ускорения. Но, в общем случае, это несколько разные понятия. То же самое касается и касательного тангенциального ускорения, которое у нас, напомню, почему равнялось. ρ3 умножить на ε3, то есть r 3 в нашем случае радиус кривизны равен радиусу блоку, умножить на ε3. Задача, оно будет называться центростремительным ускорением. Повторяю, в нашем случае это эти термины описывают одни и те же величины. Но в общем случае это несколько разные термины. Итак, нам нужно омега-3 и эпсилон-3, поскольку R у нас дано. Как мы находим омега-3? Ну, омега-3 у нас уже примелькалось где-то тут. Вот оно. Здесь у нас фигурировало. Омега-3 у нас равняется... А, кстати говоря, мы можем его найти. И отсюда омега-3 равняется V3 делить на R3, поскольку V3 мы уже тоже что знаем. Но это уже называется дело вкуса. Давайте использовать, например, действительно уже готовое решение. Вот здесь. Чтобы здесь опять не вводиться. Хотя и здесь тоже оно у нас есть. То есть, V3... омега-3 равняется... В3, то есть В с точки М, делить на r 3 Соответственно, оно будет равняться... Где у нас ВМ? Вот оно. 88615 делить на 40 умножить на Т плюс... Шесть сто пятьдесят четыре делить на сорок. И оно будет равняться у нас. Ух ты, к чему оно будет равняться? Восемьдесят восемь шестьсот пятнадцать делить на сорок. Равняется два двести пятнадцать. Т два двести пятнадцать Т. Плюс... 154 делить на 40 равняется 0,154 плюс 0,154. В данном случае единица измерения это у нас радиан в секунду. Ну или просто секунду в минус 1 Часто обозначают. Ну и ε3 у нас будет равняться ω3 по определению производная по времени, то есть D омега-3 на Dt, если мы возьмем производное от вот этой величины, то есть 2,215, здесь, строго говоря, мы округляли, T плюс 0,154 штрих, это будет просто что 2 и 215 Единица измерения будет радиан на секунду в квадрате. Ну или часто пишут, что секунда в минус второй. Все, теперь мы можем подставлять всё, все данные в эти два уравнения. Находить нормальное и тангенциальное. И потом общее ускорение точки М. То есть нормальное ускорение будет равняться R3 на омега 3 в квадрате. То есть 40 умножить на вот эту величину сразу напишем для момента времени т 12 и 215 умножить на 1 плюс 0 154 это будет равняться 2 и 215 плюс 0 154 это будет 96 3 2, 40 на 2 369. 2 369 умножить на 40 равняется 94 76 94 сантиметров в секунду в квадрате далее ускорение касательное чему оно будет равняться вот эпсилон умножить на r3 правильно то есть R3 умножить на epsilon 3. Это будет равняться 40 умножить на 2,215. Это будет равняться 2,215 умножить на 40. 88,6 сантиметров на секунду в квадрате. Соответственно, полное ускорение. В точке М момент 1 будет корень квадратный. Теорема Пифагора у нас там. Ищем гипотенузу. То есть 94,76 в квадрате плюс 88,6 в квадрате. Это будет 94,76 в квадрате. Восемь, девять, семь, девять, четыре, пять, восемь, восемь, девять, семь, девять, четыре, пять, восемь плюс восемьдесят восемь и шесть в квадрате семь, восемь, четыре, девять, девять, шесть, семь, восемь, четыре, девять, девять, шесть. Это все складываем плюс восемь девять семь девять четыре пять восемь равняется шестнадцать восемьсот и что там было там четыреста восемнадцать И это будет у нас равняться соответственно корень из этой величины. А у нас корня квадратного нету. Ну ладно, давайте корень квадратный. Сто двадцать семьсот восемь. 129 семьсот сантиметров в секунду в квадрате. Вот мы определили модули всех этих величин. Но сейчас мы можем посмотреть, чтобы закончить ответ на вопрос, еще и направление этих величин. Напомню, нормальное ускорение всегда направлено, центростремительное, какая называется задача, всегда направлено сюда. Это А нормально, то есть к центру. А тангенциальное может быть направлено и по направлению скорости. Это скорость точки если ускоряется блок в своем вращении, и против, ускорения, против направления скорости, если замедляется блок. Но в нашем случае давайте определим по известным нам данным. Известные данные, что ускорение точки, точек тела 1 72 с плюсом, то есть ускорение точек А направлено сюда, вверх, положительно. Значит, ускоряется в своем вращении и колесо 2, значит, соответственно, ускоряется в своем вращении и колесо 3. То есть, ускорение тангенциальное направлено касательно, направлено так же, как и скорость. И, следовательно, общее ускорение АМ будет направлено вот куда-то, вот в этом направлении. Оно будет направлено сюда. Ну и модули мы определили. Давайте сравним. Значит, наше решение по значениям скорость у нас порядок, что 95, здесь 130. Давайте сравним с решением задачи. Ускорение, ух ты, 240, а скорость 95. Все верно. А почему мы не попали? Ну, давайте эту ошибку мы поищем в следующем видеофрагменте. При этом желательно, чтобы вы ее нашли, конечно, сами. Кстати, кстати говоря, сравним уже сразу и вращательное. То есть касательное ускорение 88.6, а у нас 88.6. Но мы почему-то ушли далеко от нормального ускорения.